Приветствую вас дорогие мои на моем одноименном канале Кассандра Астра Если вы хотите быть в тренде просматривайте мои прогнозы Итак, перед вами тема: надо ли менять работу. Это очень частый вопрос, который ко мне обращаются по нему, поэтому я такое решила сделать блиц, такой быстрый, как бы экспресс анализ, экспресс помощь, экспресс подсказка. Итак, дорогие мои, сейчас я разложу вот эти силовые энергетичные. Энергетические карты Оракула, скажем так. Вот вы выберете одну из четырех. Внутри, конечно, сформулируете вот, вот такой позыв, вопрос, надо ли менять работу. И мы начнем. Загадывайте свою карту. Хорошо, я начинаю. Диагностика сегодня у нас будет происходить на Таро, на колоде Таро. Американский Таро, скажем так. Итак, информация для тех, кто загадал вот эту карту. Эта карта аналог э, цифры 3 шестерки. Видите, какие шестерочки тут такие? Как, ну, как будто, да, можно и так трактовать вот это изображение. То есть возможно вас что-то бесит что-то раздражает но это не факт что надо вам сломя голову менять работу будем сейчас смотреть то есть в принципе конечно эти три шестерки – это карта нестабильности. Это карта, когда кто-то из коллектива, вот что или что-то, какие-то условия вашей работы, они вам мешают, они вас раскачивают, да? То есть вы, может быть, хотели большего, оказалось меньше. То есть вы даже считаете, в принципе, так интересно тут карты легли, вы считаете, что вас в какой-то степени обманули на этом рабочем месте или не дали вам где-то рост, в рост идти, не дают вам проявить какую-то инициативу, вот это есть, и это вам вот как-то не радует жизнь, скажем так. Надо ли вам менять э, вопрос, прогноза какой, надо ли менять? Сейчас скажу, пока не надо менять. Так... вот то есть через два месяца и одну неделю лучше поменять но скажу сразу такой резкий взлет в перемене скажем так в перемене зарплаты особенно я тут не вижу может быть минимальный будет разрыв вот поэтому очень вот взвешивайте, но мне так почему-то кажется, что вы очень сильно на эмоциях вам в этой, в этой работе, про которую вы сейчас вот, на которой вы есть, находитесь, она вам не дает внутреннего удовлетворения, возможно какой-то человек вам как на нервы действует и действует, это очень плохо, такое тоже бывает. Но хочу сказать, что у вас наблюдается такая тенденция. Может быть, вы сразу много хотите. Я ничем не хочу вас обидеть, но вот тут надо осторожно. Тут надо понимать, какой уровень мы хотим зарабатывать денег, денежный уровень. И на самом деле, какому уровню мы соответствуем. То есть вот тут у вас впереди два месяца философского рассуждения. Если вы попали на мое видео, дорогие мои, дорогая моя или дорогой мой, это уже говорит что это видео для вас естественно но обратите внимание все-таки на эти три шестерки возможно у вас есть внутри такой процесс вот как неудовлетворенность вроде не так все плохо но вот что-то нам мешает жить что-то нам не дает полного ощущения счастья между прочим есть люди вообще априори по умолчанию рождающийся, родившийся вот с таким показателем, и человек идет туда-сюда, туда, ищет лучше, лучше, лучше, а лучшего-то и нету, если внутри нет радости, да, какое-то понимание события данного. То есть вот тут, извиняюсь, вот такой ответ. Теперь информация по этой карте. Итак, прогноз под названием «Надо ли менять работу?» Я повыше положу, чтобы тут так сказать вошло. Послушайте, я скажу так, если сейчас как бы не лучший период на том месте, где вы работаете, допустим, но все-таки. Вот эта линия, она говорит о соединении. То есть там, где вы сейчас работаете, у вас более-менее неплохой канал, где вас понимают, где вы запитываетесь и в психологическом смысле, и в материальном смысле. Поэтому я бы сказала, что... Я не вижу, что вам надо, дорогой мой или дорогая моя, не надо. Во всяком случае, в этом году я не вижу, что вам надо менять. Ну, во всяком случае, так, сужу еще, уточню. В ближайшие шесть месяцев не надо вам менять ваше рабочее место, потому что вам иногда, может, вы что-то можете себе поднакрутить, а поднакрутить, вы знаете, есть такое выражение, что в чужом саду, в чужом, на чужом газоне трава зеленее. Возможно, это та самая история. Пока не надо. Не, не вижу, что это будет для вас, вам на пользу пойдет. Перемена места работы. Если у вас есть вопросы личного характера и по про профессию. Допустим, если у вас есть дети, вы не знаете подрастающие, в какую дети, в какую стезю, в какую тему их направить в теме учебы. Пожалуйста, обращайтесь ко мне как к астрологу. Просто сразу на мой WhatsApp пишите: не звонить надо, а сразу писать. Слово «консультация». А теперь информация по этой карте. Смотрите, тут уже, уже какой ответ. Видите, разрыв. Да, а тут надо менять. Уже даже не разглагольствование. Могу предположить, что последнее время даже при ваших каких-то желаниях вам у вас ощущение, что вас зажимают, вы как будто не симпатичны кому-то, ну, вот, на вашем рабочем месте. То есть вам то дают инициативу, то забирают, вот какая-то качалка идет, а вы вроде и хотите вперед прорваться, а в этот момент вам ставит такой ступор. И вы задумались, а то ли это место, дадут ли мне тут развернуться, дадут ли мне тут вырасти, как персоне, как вот. Как профессионалу да? скорее всего через два-три месяца вы уйдете с этой работы и я бы сказала даже что особо и не пожалеете потому что впереди вас ждет новая организация новое рабочее место где вам побольше но все-таки побольше будут платить платить будут побольше вот и вот там надо застрять, вот на том рабочем месте постарайтесь надолго застрять. Там будет профессиональный рост, может быть, чуть-чуть ну, медленнее, чем вам хотелось бы, но там оно произойдет. Единственное, там на новом рабочем месте постарайтесь не спорить с какими-то темноволосыми или такими таинственными женщинами, не вступать с ними конфликтную ситуацию вот единственное, то есть возможно вам иногда что-то где-то хочется сказать правду вот как доказать что-то да а вот не надо через это наворачивать на себя э, такие эзотерические кляксы уж извините так завуалировано скажу а то что работу будете менять это стопроцентно эта карта уже тут все понятно да? вот за что люблю эти вот, энергетические вот эти, господи, что-то у меня тут. Ну, хорошо, эти карты уже устали у нас. Так, и теперь и теперь информация по этой карте. А тут страсти накаляются, я бы сказала. Кто-то нервничает, кто-то нервничает. Не дай бог, как говорится, но на этом рабочем месте, чтобы не было каких-то романов, романов. Служебные романы смотрели такой фильм? Вот. Смотрите, карта чертика, возможно, смею предположить, может быть, при перемене вами рабочего своего места повторяются какие-то ситуации в вашей жизни, к сожалению, да, вот такое есть. То есть вас вообще раздражает процесс подчинения кому-то, я бы вот так вот, даже так сказала, вот как есть, да, и на фоне этого вы потихоньку разочаровываетесь вот в очередном своем новом коллективе. А коллектив почему-то считает вас какой-то строптивой, да, ну вот так как карты лежат. И любовь проходит, двухсторонняя ситуация. И они вас начинают не любить, и вы начинаете, это все вам на нервы капает и дергается, да. И вам кажется, что вокруг жизнь остановилась и пора что-то менять. Нужно ли тут менять работу? Ну, скорее всего, через полтора месяца вы захотите уйти в другое место, где вас бы больше ценили, где вас бы больше любили, где вам бы больше немножко в чем-то помогали, вас продвигали бы. Вот такое. Я скажу так. Может быть, надо немножко включить ответную какую-то любовь. Вот то есть, когда мы... Знаете, любовь и дружба, и как общение это взаимосвязанный продукт. Такой был советский фильм, по-моему, Ты мне, я тебе, да? Вот когда вы не Ты мне только, а вот чуть-чуть и я тебе, когда вы вот немножко равновесие наведете в и мне, и Тебе вот, то есть какое-то тут надо равновесие, выключаем немножко потребительские такие замашки. Включаем ответные, дружеские реакции, и тогда все получится. Но, скорее всего, все равно надо менять работу, потому что вот на этом месте уже тут чертик подкарауливает. Тут уже такая большая нелюбовь пошла, и вы это чувствуете. Срок, который я вам сказала, по возможности лучше соблюсти. Вот, дорогие мои... Такой вам прогноз от Кассандры. Еще раз напомню: если хотите вы быть, если вы хотите, желаете быть в тренде. Смотрите свой, свои определенные карты на моем видео, и вы получите большие бонусы в этой жизни. Ставьте лайки, кто не подписывался, подписывайтесь. До встречи!